в этом видео я расскажу как привлекать клиентов при помощи социальных сетей. Особенно социальных сетей заключается в том, что люди, тут работает триггер именно сообщества. То есть люди со времен, с древних времен, для них было важно быть в племени. И это на подсознательном уровне до сих пор распространяется. Это один из самых мощных триггеров именно сообщества. Поэтому для того, чтобы люди действительно продавать, например, ваши продукты, либо же раскручивать ваш бренд, либо что-то еще продвигать ваш, вашу фирму. Мы создаем сообщество, но очень важный момент тут именно живого, живого, участия. Есть, тут просто так вот выкладывать карточки товара, то есть короткое описание не пройдет. Тут важно именно коммуникация. Причем не сразу, далеко не сразу срабатывают социальные сети. Опыт показывает, что по факту надо вести реально около года, чтобы нормально началась какой то формироваться группа людей, которые интересны вашей тематике. Ну, например, если вы продаете какой-то эксклюзивный продукт, допустим, вы являетесь дизайнером ножей, для какой-то узкой целевой аудитории и чехлы для ножей. Тут есть реальный, практический кейс, когда вот таким образом создается сообщество, публикуется тематика и именно совместными усилиями. Опять же, тут и второй триггер срабатывает, что человек, он хочет участвовать в создании нового продукта, в создании нового бренда и видеть, что эффект Продвижение заключается в том, что он говорит, что не вот я не купил этот нож в чехле, а именно я участвовал в разработке, я, это я придумал, то есть я, он начинает продвигать. Соответственно, различные тематики могут для этого применяться. Я, например, применяю для продажи прода программных продуктов. Опять же, совместными усилиями создается программный продукт. То есть я работаю с клиентом и различным людям предлагаю давать их комментарии, что конкретно им интересно, собирая, собирая множество отзывов, даже не отзывов, а именно пожеланий, что конкретно люди хотят. Раз они хотят, значит, они готовы фактически это купить. Ну, не всегда, конечно, готовы, но в большинстве случаев именно такой эффект и получается. И что очень важно, они в дальнейшем говорят, что не вот я купил программу у такого-то человека, он говорит, я эта программа сделана мной. То есть этот продукт сделан мной и срабатывает эффект молвы. В общем, именно основа раскрутки соцсетей заключается в взаимодействии, в коммуникации. То есть вы должны работать именно так, чтобы выкладывать какую-то интересную информацию. Не всегда это должны быть именно информация о ваших продуктах, о ваших товарах. Развлекайте народ. Есть, грубо говоря, там 3-4 статьи пишем о ваших продуктах, одну делаем такую какую-то разбавленную. Например, вот про путешествия, как я сейчас по Испании путешествую. Разбавляйте, развлекайте народ. Именно в развлечении, в коммуникации и сила социальных сетей. Людям нужно общение. Применяйте эти техники и удачных вам продаж.